SQL, ведь нам хочется жить, нам хочется жить, нам хочется жить, нам так хочется жить, нам хочется жить, нам хочется жить, нам хочется жить. скажи мне тогда, зачем умирать, зачем умирать, зачем умирать, зачем умирать, зачем умирать, зачем умирать? Зачем умирать? умирать, мы могли вечно жить, мы могли вечно жить, мы могли вечно жить, мы могли вечно жить, и не умирать, или умирать, и не умирать, или умирать Но рождаются люди, они должны жить, они должны жить, они должны жить, они хотят жить, они хотят жить Всем хочется жить, всем так хочется жить. Всем хочется жить, нам хочется жить, нам хочется жить. Сам! Зачем страдать? Зачем страдать? Зачем страдать? Зачем страдать? Зачем страдать? Зачем страдать? Зачем страдать? Лучше уж умирать? Уже умирать? лучше уж умирать? лучше уж умирать? Чем так страдать? Чем так страдать? Чем так страдать? Чем так страдать? Но жизнь без страданий так скучна, она так скучна, она так скучна, никому не нужна, никому не нужна, никому не нужна, никому не нужна. Это скучно я жи, это скучно я жизнь, это скучно я жи. Бесполезная жизнь, бесполезная жизнь, бесполезная жизнь, бесполезная жизнь. нам хочется жить интересно, хочется жить интересно, хочется жить, нам хочется жить, нам хочется жить, нам хочется.